Следующий спикер у нас Константин Захватов, IGO 3D Добрый день, меня зовут Захватов Константин Алексеевич Я являюсь генеральным директором компании IGO 3D ну, Немножко расскажу, кто мы есть вообще Наша компания изначально была основана в Германии IGO 3D GmbH, она до сих пор там работает Является крупнейшим поставщиком 3D оборудования на странах Европы это Германия, Австрия, Швейцария, Польша, Голландия и так далее. В 2014 году мы организовали iGo 3D Россия. Мы являемся официальным дистрибьютором американской компании Forlaps, единственной официальный. Компания производит принтеры SLA и SLS машины, то есть это стереолитография и лазерное спекания. Также мы являемся официальным представителем компании голландской Ultimaker, это FDM принтеры и официальный партнер единственной эксклюзивной испанской компании FDM это компания BCM 3D. Также мы являемся поставщиками оборудования ведущих вендоров мировых это таких, как и TriShape, и DOF, и Open Technology, и 3D Systems, призерные станки Roland, расходные материалы компании BASF, Mitsubishi Chemical, Verbatim. Довольно большой, обширный портфель. Что же такое технология SLA? Технология SLA – это один из видов аддитивных технологий. При помощи лазерного спекания в емкость наливается жидкость в виде смолы, она бывает различных типов, и при помощи луча лазера происходит процесс затвердевания. При помощи SLA-технологий мы получаем одну из самых гладких поверхностей и очень высокой детализации. Компания 4 немного пошла дальше, и они разработали систему LFS, то есть это усовершенствованная форма SLA 3D-печати. Она значительно уменьшает усилия, которые прилагается к деталям при отрыве, при пробеге луча лазера. Луч лазера всегда под 90 градусов, что увеличивает точность. В отличие, например, от DLP-систем, это где проектор, он засвечивает и могут возникать паразитные засветки. Здесь же луч лазера, он имеет э, окружность 85 микрон, соответственно, точность довольно высокая. Каким образом вообще происходит сам рабочий процесс, каким образом про происходит сама... Э, аддитивная технология SLA. Сначала мы проектируем, соответственно, модель, мы ее либо же отрисовываем во Fusion 360, как пример программного обеспечения, либо же мы детали получаем при помощи реверс-инжиниринга. После этого мы загружаем нашу полученную STL-модель в программу Слайсер, это Preform, является одним из лучших слайсеров, которые существуют на рынке вообще. Программа полностью бесплатная, и вам при помощи пару нажатий кнопок вы получаете автоматические поддержки, полностью расставленную модель. Далее э, следующий клик, и файл G-Code улетает э, на принтер 4 us. Дальше происходит процесс печати. После того, как напечаталась, нужно произвести постобработку. Все фотополимерные принтеры SLA, DLP требуют постобработку в изопропиловом спирте и также дозасветку в полимеризационной камере. Камера полимеризационная, она имеет UF излучение соответственно, придает механико-физические свойства полностью, как задумано производителем. Плюсы выбора СЛА-печати, например, от того же ФДМ-печати, это водонепроницаемость. У всех возникнет, наверное, вопрос, почему водонепроницаемость. Многие детали, которые используются, при печати потом используется для воздушных, для водяных каких-то каналов. Соответственно, СЛ-печать до такой степени спекает детали, до такой степени получает целостность, как отлетая, что водонепроницаемость происходит. Аккуратность и точность, мелкая детализация. Ну вот, чтобы было понятно, вот у меня коробочка, вот так моделька, которая на картинке вы сейчас видите, да вот она у меня в руках. Вот посмотрите детализация, которая там и которая вот, она на самом деле присутствует. То есть довольно гладкая поверхность, то есть слои абсолютно никакие не чувствуются и, конечно же, один из больших плюсов это разнообразие вообще самих материалов. Начиная... Материалов для таких сфер, как инженерное дело, разработка проектов, прототипирование, производство, непосредственное получение готовых изделий, также используются в стоматологии. Это как и временные коронки, как и хирургические шаблоны, диагностические модели. В здравоохранении используются для планирования хирургических операций. Есть материалы беззольные, выжигаемые, из которые можно использовать при литье, также в ювелирном деле. Их два вида с различным наполнением воска. А, сейчас довольно интересный проект, это аудиология. А, буквально на днях мы общались с разработчиками программного обеспечения и продолжаем а, общаться. При помощи обычного телефона, у которого есть лидар, это то есть айфоны, последние самсунги, сканируется ухо и автоматически программа строит индивидуальную амброшюру. Мы ее потом печатаем на принтере и у вас индивидуальные наушники. Также можно использовать в образовании и соответственно в индустрии развлечений. Фотополимеры бывают как стандартные, обычные, просто для макетирования, также инженерные, с различностью свойств твердости, гибкости, эластичности, как я и говорил, стоматологические полимеры, выжигаемые полимеры, специализированные полимеры. На них я чуть дальше остановлюсь более поподробнее. А в чем же, вообще, в целом, преимущество приобретения, ну, вот, использование на производстве, на предприятие стереотографических сла 3d принтеров это во первых высокое изготовление и быстрое внесение изменений различных деталей в прототип снижение затрат при производстве то есть мы, есть пример например с компанией а Volkswagen, где аддитивное производство после его внедрения, расходы сократились более чем в процентов. То есть если при аналоговом производстве оснастки одна деталь занимала порядка 750 евро, то при внедрении аддитивных технологий одна деталь порядка 20 евро. И срок временной сокращается на разработку этой оснастки. Например, вот здесь представлены для крышки, для для Кружек термосов. Здесь можно увидеть три различных э, напечатанных этих крышки. Первое это материал драфт, он очень быстрый, то есть мы можем эту крышку напечатать там в течение 15-20 минут, э, примерить, посмотреть, что нас устраивает, что-то изменить. Далее мы э, печатаем из материала High Temp, это материал, который выдерживает высокие температуры. Соответственно, уже провести более точные испытания именно на, на, на, на термостойкость. Вот компания «Окс» как раз этим занимается. Есть, вот, например, совместный кейс компании «Автодеск», все вы ее знаете, и также компания Volkswagen. Они сделали такой футуристичный автомобиль, и за счет того, что очень гладкая поверхность при печати, весьма неплохо происходит гальванический метод покрытия данных деталей металлами. Из компании General Electric также используют SLA 3D принтеры Formlabs, и они при помощи принтера Formlabs напечатали топливную форсунку и, соответственно, сумели за счет печати объединить 20 деталей и, соответственно, сократить вес на 25%, что является ну, довольно очень хорошим преимуществом. Плюс, соответственно, себестоимость, в отличие от аналоговых, она уменьшается. Также, если мы будем говорить о кораблестроении, об авиастроении, а за счет 3D-печати можно получить детали, которые аналоговым фрезерным тем же путем невозможно получить, а при помощи 3D-печати и генеративного дизайна мы можем получить ту деталь, которая будет иметь меньший вес там на 20, на 15 процентов. Даже если будет деталь иметь вес на 1 процент, то это в масштабах авиастроения, это довольно большая экономия на топливе и, соответственно, это на финансах огромная экономия. Есть, например, компания Ashley Furniture, они занимаются изготовлением мебели, и вот они при помощи 3D-принтера напечатали вакуумную фиксирующее кольцо на сверленном станке. И чтобы не покупать весь этот модуль ремонтный, они сделали ремонтную запчасть. Вот как я говорю, что специализированные материалы, а компания Formlabs совместно с компанией New Balance, они разработали отдельный вообще резиноподобный боден материал, при помощи которого печатаются и сейчас даже есть в продаже кроссовки New Balance с, напечатанными, с напечатанной подошвой. Как раз вот эта коллаборация именно Formlabs и New Balance компания. Ну, наверное, самая актуальнейшая тема на сегодня – это пандемия, это COVID-19, увы, да то, что нас всех накрыло. Вот. И когда это все возникло, когда начались карантины и прочее, конечно же, никто не был к этому готов, по факту. А при помощи принтера и материала «Dental surgical Guide», который используется для хирургических шаблонов, начали печатать вот такие палочки, зонды для забора материала. По всему миру развернули фермы, причем это происходило как и на платных, как и на бесплатных основах. Круглосуточно печатались, вот чтобы было понимание, на одной платформе за 8 часов печаталось, если сейчас не ошибаюсь, 346 палочек вот таких, то есть это довольно большая помощь для медиков. Плюс печатались клапаны для аппаратов вентиляции, то есть 3D-печать повсеместно помогает не только в производстве, но также и в медицине. Здесь можно увидеть довольно большой принтер, это, в общем-то, новинка и принтеру меньше года, как его презентовали, это форм 3L, у него большая площадь печати, и при помощи этой большой площади печати возможно было напечатать череп, в общем-то, один к одному. Череп с дефектом, была гематома, клинический случай, обширного инсульта, после этого было... Проведено планирование и проведена успешная операция. Кроме всего этого, как я и говорил, в литейке и в той же велирке можно использовать 3D-печать, безольные выгораемые материалы с различной степенью наполнения воска от 20 до 40%. Соответственно, Аналоговый способ брать кусок воска, вырезать и потом отливать. Он уходит на второе место. Потому что сейчас проще это все нарисовать в программе на компьютере, после запустить этот файл на печать и в конечном итоге получить уже готовую модель, которую мы потом также в литейке это все можем отлить. Кроме всего этого, еще используется и в студии индустрии в, в, э, эффектов э, печатаются различные, вот, как, как здесь при... монстр, да, который потом в дальнейшем э, можно цифровой процесс ускорить для создания э, новых и реализационных идей. Вот э, компания Parallens э, использовала 3D-печать для функционального прототипа, то есть это не начальная стадия прототипа, а именно прототип, который уже дальнейшем проводится испытание. И это испытание прошло успешно на глубине 200 метров, и, следовательно, дальше запустила серия этих камер. 3D-печать, SLA 3D-печать, Formlabs используется, начиная... От стоматологии здравоохранения, заканчивая потребительскими конечными товарами, производстве. И все больше и больше, многие предприятия внедряют именно 3D-печать на своем производстве, этим сокращая расходы, сокращая затраты и увеличивая скорость процесса изготовления конечного изделия. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Там. Вопросов. Вопросов нет? Я думаю, все очень наглядно и понятно было. Спасибо за, за, за доклад.